Продолжаем пресс-конференцию. Исклоняющий обязанности главного тренера, Фабулакова Динава Минска, Артем Викторович Черединский. Попер с победой. Ну и давайте пару слов и в игре. Спасибо, да. По игре, что хочу сказать. Настраивались на Мозырь. Разобрали, посмотрели. В принципе, что просил у ребят. Все выполнили. Плюс, хочу добавить, что молодые дебютировали у нас. Наверное, это большой плюс. Что-то вам в Беларуси по игре, Кремович поменяли на 56-й, почему ну, ну, почему поменял, в первую очередь Влад, видно, немножко подустал, все-таки у него цикл был приличный, он сыграл там за пару недель, там четыре игры подряд, и хотел немножко освежить, выпустить быстрого футболиста. Снова у борцов клевые посты, при этом есть информация, что он зимой выкидает, динамы. Не пытались оставить его в команде? Ну, вы знаете, конечно, футболист очень хороший квалификация. Конечно, хотели его оставить, но, наверное, выбор за ним. Плюс, наверное, с ним вели переговоры. Руководство клуба тоже, наверное, что-то предлагало. Ну, как бы я не в курсе, потому что ну, как бы по финансированию это, скорее всего, к руководству клуба вопрос. Перед матчем появилась информация, что «Кавка» и «Шитов» переведены в дубль. Комментируйтесь, нибудь Ну, а что тут комментировать, что есть. переведены пока что в дубль, да? А? По каким причинам? Ну, причина, наверное, надо спросить у руководства. Хорошо. Дмитрий Бородин вернулся за арендой. Перспективы какие у него на второй круг? Перспективы? Я его видел сейчас, он тренировался за дубль. Неплохо выглядит. Посмотрим, сейчас с нами потренируется, решим, желание есть у него остаться. нету желания, что же понимаете, надо с футболистом в первую очередь определиться, хочет или не хочет. Еще вопросы? Сегодня вы ощущали, что ваша команда семей, либо соперник в некоторых случаях все-таки создал трудности. И как считаете, сумеет ли ослабить в ближайшее время выйти из мужской кризиса? Ну, честно говоря, не хочется комментировать наверное, команду, но, в принципе, анализируя эту команду, тоже есть хорошие ребята, которые э, хотят играть в футбол и могут, наверное, доказать тренеру, что они тоже неплохо играют. Ну, как бы, наверное, так можно сказать. Во главе такого легендарного клуба, что больше, интереса как у тренера или ответственности, давление? И насколько вы чувствуете, что вы как тренер вы растете? Но это все вместе. То, что вы перечислили, сами должны понимать. Это все-таки клуб с большими традициями. И я очень счастлив, что мне предоставили возможность поработать в этом клубе. Ну и последний еще вопрос. Как должно закончить «Динамо», чтобы вы поставили оценку «Хорошо»? И сколько много времени вы отводите этому клубу, чтобы вам пестно о флагманах футбола? Именно я. Mm -hmm. mm -hmm. Но ну, вы сами должны прекрасно понимать, клуб строится не только вокруг меня, клуб строится, все вместе должны хотеть это э, получить, то есть добиться какого-то результата совместными усилиями. Болельщики, руководство, все вместе, помощники, которые есть э, у меня, то есть э, школа детская, юношеская, тогда мы, если поставим эти цели, будем вместе к ним идти, я думаю, что все у нас получится. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще есть у нас вопросы? Тогда на этом все. Спасибо. Всем благодарю.